Всем добрый день, с вами канал компании Радио Сила. Сегодня на обзоре у нас новинка Сибисвязи, радиостанция Optim Voyager. Итак, упаковка радиостанции с фирменной полиграфией этой компании, где сверху, как обычно, описаны все примочки радиостанции, а их тут немало. Внутри находится рекламная продукция и инструкция на русском языке. Далее у нас идет сама радиостанция, тангента, монтажный набор, скоба и крепление к ней. Первое, что бросается в глаза, это корпус радиостанции. Он выполнен из лютого алюминия, как у радиостанции Аполло. И это, несомненно, большой плюс, так как корпус радиостанции играет роль радиатора. Но его габариты несколько нестандартные. Если взять типичный Мегаджет, мы сразу увидим разницу. Рация не войдет в однодиновую рамку. А выступ над дисплеем будет затруднять монтаж в панель автомобиля. С тыльной стороны мы видим кабель питания с предохранителем 5 А. Разъем под Внешний громкоговоритель и антенный разъем под PL259. С лицевой стороны радиостанция также выглядит весьма необычно. Здесь у нас располагается кнопка включения, разъем RG45, 6 клавиш управления и функциональная кнопка. Также регулятор с функцией нажатия. На тангенте радиостанции помимо клавиш 5ти у нас расположились две кнопки. Кратковременное нажатие на клавишу питания включает радиостанцию. При включении радиостанция радует нас информативным цветным дисплеем. На нем отображаются назначения клавиш с R1 по R4, дата и время, в режиме приема, S-метр, в режиме передачи, мощность радиостанции и КСВ. Также выбранный канал или его частота. При кратковременном нажатии на функциональную клавишу у нас меняется назначение кнопок R1, R6. Порядок функций этих кнопок для более удобного расположения можно поменять через меню. По умолчанию у нас первая отвечает за модуляцию MFM, вторая отвечает за аттенюатор. Третья переключает на экстренный канал по умолчанию. Он у нас стоит 15 с частотой 27-135. Четвертая отвечает за регулировку громкости. Пятая отвечает у нас за регулировку шумоподавителя. То есть сейчас у нас стоит SQL. Это пороговый шумоподавитель. Нажимаем. И можем регулировать если удерживаем у нас спектральный шумоподавитель Мы также можем регулировать шестая у нас отвечает за сканирование в режиме отображения каналов сканирования каналов одной сетки в режиме частоты по всем частотам также направление сканирования можно менять регулятором нажимаем функциональную и Следующий ряд кнопок у нас, заново, R1 отвечает за мощность радиостанции. Здесь мы можем выставить 8,4 Вт. R2 у нас отвечает за отображение каналов, либо частоты. R3 у нас отвечает за работу с каналами памяти. R4 переключает сетки в канальном режиме. В частотном позволяет свободно выбирать частоту с шагом в 5 кГц. DV или Dual Watch позволяет прослушивать два канала одновременно с сохранением модуляции. То недоступно у мегаджетов. R6 осуществляет ДТМФ вызов. Эта функция в большинстве случаев для работы с ретрансляторами. Следующее у нас меню и новые назначения кнопок. R1 у нас отвечает за подавление импульсных помех r2 позволяет установить сигнал окончания передачи всего доступно 5 мелодий r3 включает подавление высоких частот на прием r4 у нас отвечает за тоновый шумодав но без специальной платы эта функция не работает R5 отвечает за разнос частот на прием и передачу. Эта функция полезна для работы через ретранслятор. R6 у нас производит смещение на 5 кГц. Длительное нажатие на регулятор блокирует кнопки рации. Разблокировать можно таким же способом. Длительное нажатие на функциональную клавишу открывает дополнительное меню. Тут находится несколько пунктов, подробно разбирать их нет смысла, так как они в большинстве своем дублируют уже вышеописанные функции. В первом пункте у нас находятся общие настройки рации. Заострить внимание следует на нескольких пунктах. Первый пункт у нас BIP, отключение звука клавиш. Далее DIM отвечает за яркость дисплея. 12. пункт ⁇ это автоматическое включение рации при подаче питания. 13. пункт ⁇ это калибровка КСВ метра, но без эквивалента нагрузки сюда не стоит заходить. 14. пункт ⁇ выбор цветового отображения режима ожидания. 15. последний у нас ⁇ возврат к заводским настройкам. Третья клавиша возвращает нас назад. Второй пункт меню также нам уже частично знаком, но все изменения, которые вы тут будете производить, будут влиять на большинство каналов, кроме тех, на которые установлен отдельный набор значения. Третий пункт отвечает за изменения для канала, из которого вы зашли в это меню. То есть для каждого канала фактически вы можете назначить свои настройки. Четвертый пункт – это настройка ДТМФ. Большинству пользователей это не нужно, так как я уже говорил, используются ДТМФ-тоны только при работе через ретранслятор. В следующем пункте мы можем поменять порядок клавиш для быстрого доступа. С R1 по R6 убрать лишнее и переместить поближе нужное. И последний шестой пункт меню отвечает у нас за настройку времени. Итак, на словах вроде бы все просто, но на деле радиостанция довольно-таки сложная для простого использования. Большой функционал, из которого есть как и полезные новшества, так и не необходимые. Дисплей радиостанции заслуживает внимания, яркий, цветной, отображает большое количество информации, но все мелко и непривычно расположено. Из плюсов также хочу заметить, что есть защита от переполюсов, антизатык. Часы рация может принимать сигнал без подключенной тангенты и рабочее напряжение двенадцать двадцать четыре вольта.